И всем привет, с вами Роман. Да ладно. А сейчас мы о том, как мы нашли... Да ладно. ...которая явно будет в следующей миссии. Ее надо будет активировать, а мы ее уже активировали, поэтому все. Ну, может быть, потом, после того, как мы вот эти две активируем, нас, ну, сначала наш план, мой, то есть план, пробраться на крышу там. И там пробраться еще к одной вот этой штуке, которую мы... световой ловушка называется. В общем, мы одну включили, которая на карте не ображалась. Наверное, она будет следующей, а мы ее уже нашли. Вот удивятся. Ну, прикольно. <связывается> Упс. ха <связывается> блин. Ладно. А давайте быстренько ей это проверим. Что здесь у нас? Батарейка. Что еще? Так, я боюсь, что фонарик зомби привлекает. Так что давайте аккуратно. Это деталь для сборки какая-то и кофе. Мы теперь мы будем бодрыми и ночью не будем спать. Ура, именно потом кошмары приснятся. Хм, то есть э, галлюцинации будут. Очень хорошо. Очень мило. Так, э, Ой, блин, я не до. Я не допрыгнул. Так, ну почему я с фонариком? Хотя иногда бывает свет привлекает зомби. Я думаю, для этого их световые ловушки сделали, что типа зомби придут на свет, а там какая-то ловушка. Так, я так не достаю. Даже ж такое, это очень трудно. Я только что у меня получилось это сделать один разок случайно. Да? Ай! Только вопрос, как залезть туда, чтоб ходить там. Вот это самое. Сложное. Надо попасть нам на крышу. Сюда мы не можем. Захватиться. А! -а, -а! Блин, я раньше не заметил. Ой. Ой, извините. Я сюда к вам попал случайно. Они хотя бы меня не заметили? Нет. Ладно, тут возле выхода всегда светло, так что мы заметим все. отходим назад. Ой, да не так же назад. Блин, высоко. Да, я думаю, мы сейчас быстренько дальше да проходим. А тут, да, иногда даже нелегко не запрыгнуть здесь. Дайте запрыгнуть уже. Ладно, пока я запрыгну, я могу нажать на паузу лучше. И запрыгнуть. Теперь я понял. Нам надо вот таким образом пройти. По ящикам, по двери. А потом мы туда должны залезть и вот так пройти. И залезть на крышу. Только, блин, я боюсь, я даже не зомби не бить. Давайте тогда свет отключим. Потому что не... Давай. Теперь. Теперь мы залазим, прыгаем и цепляемся за это. Так. Хотя, знаете, можно туда лучше попробовать. Но я боюсь, что не допрыгну. Опять. Так да, что ж так. А, точно. Не долезу. Да, здесь очень залезть трудно мне теперь. Так, эм. да, что ж такое? Ч если вперед иду? Так. Ладно, тогда пробуем туда вперед. Так, чтобы вперед не пошел. Сразу же. Так. отходим немножко сюда, и теперь разгоняемся как можем. Да ну что ж такое, такое, такое. Нет, здесь нереально запрыгнуть. Ладно, я буду искать. Я буду искать. Все, я в общем решил вернуться назад и понял, как можно это все сделать. А залезть вот сюда, вот так. Ой. Упс. Давай залазь. Там зомби был, может быть. <coughs> То что так, хотя мы сможем пройти, да, да, да. да. Только паркурить надо будет. Ой, как много. Ну, я решил попробовать. Так. Вот этот фонарик давайте отключим, но уже сте... просто темнеет уже. Стойте, надо было... Нет! Я часто уже стал запутываться слишком. Вы горе слишком, да, сложно, кстати. Давай. И... О, все, да. Так и знал, что сюда можно. Ой, что с водичкой. Так. О, блин. По этим. Кстати, знаете, лучше на крышу дома у того подняться просто и с нее туда запрыгнуть. Пойдемте к крышу дома. Так, сначала спускаемся сюда. А? Ну, быстренько пробежим, где зомби был. О, нет. он нет. Кто рычал на меня. Кто рычал? Кто рычал на меня? Ты рычал на меня. А кто это ты? <coughs> Ладно. Давайте постараемся быстренько пока сундук сломать. Эм, да. <coughs> так, что мы в нем найдем? А в нем мы найдем еще одну трубную ключ и еще одну кофе. А вот как залезть на крышу. Ещ же скайп? Да. A... Ой, блин. Блин, я тупо. Я случайно тупанул, я не нажал два раза пробел. Да ладно. И что нам все заново? А где это я? Чё я так далеко? Чё я так далеко? А чё дождь идёт? Эй, чё я здесь появился, а? О нет! Так, у меня оружие есть хотя бы? Есть. Те же самые. Простая труба, все, она при нас будет. Так, стойте. Я ее не взял. Ну как взять? Так Это... и... Что-то она не берется. Все. Все, она будет у меня в инвентаре. Я не понимаю, почему, как это, я так и не понял. Так, я не хочу заново вот это зомби, особенно ночь уже. Впервые в игре у меня наступила ночь. Не, ну как вы видите, наша миссия не вот эта с машинами связана, 15 долларов ой ты еще здесь вставай я тебя сброшу на по попе за невыученные уроки ладно шутка о oh, Марля, а у меня же был уже что то как алкоголь я что то находил ага да давайте сделаем о, так. Так, только у нас труба сломалась, как мы видим. Так что мы ее выбросим. Это у нас что? Простая труба? Или какая? Ладно. Ладно. Давайте выкинем тогда. Разберем, кстати, из чего она состоит. Хочу вот это взять. Все. Только оружие что -то вот... да с оружием у меня очень большой провал. Кстати, а что у нее? А точно, точно. Вещи-то остались, вот только теперь даже оружие. Я не понимаю, как взять правильно. У меня почему-то оружие не меняется. Газовая труба и... Убийца! Чё? Газовая труба. О, 31 урон. Давай ее возьмем. Поменять. Вот это. Так у меня газовая никак не взялась. Эй, <клышко> помню я это проходил. Ладно, я дальше пока обратно дойду, а пока я наполню. Опс, я разломал крышу. Когда я шел, я тут просто случайно взял гаечный ключ, хотел его выкинуть, просто чтобы знать какой. А я им, его, им помахал и случайно крышу сломал. Ну и продолжаем. Я лично сюда вернулся. У меня пока гаечный ключ. Потом скоро я нашел еще одну трубу газовую. Конечно, у нее поменьше урон, чем у простой. Ну какая разница? Сейчас мы тем же самым маршрутом будем идти. Постараюсь я в этот раз не упасть. Я, кстати, себе уже крафтил птичку. Теперь сюда. Конечно, вот таким маршрутом передвигался. Ой. Залазь, залазь, залазь. Блин, я к зомби упал. Блин, чуть бы не съел. Так. Ага. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. Бежим, залезаем. Ой, там зомби, давайте его убил. Так аккуратно. Ой, нет. Не будем убивать. Давайте лучше крышу сломаем, как я тогда случайно. Все. Он к нам не проберется. То что, что? Да, мы сломали крышу. Только вот зачем? Сюда, кажется, зомби хотел попасть. О, там, давайте быстренько проверим. Вот. Это детали. Что тут? Что? А, морля и похлава. Еда, вы... Если мы упадем в этот раз, то хотя бы так много урона не получим. Ой, не, а вот сюда теперь и там туда выше и начинаем уже скоро вот это. Так. так, фух. А кстати, что в трупе? Да, 19 долларов. Что здесь? Можно, счастью, проверить теперь. Так. О, клинок. Так, только нам надо теперь сюда как-то спуститься. Так, спустились. Ой, я присел. Не надо. Тут приседать мне. Так, ага. Так, нам надо... Да, другим маршрутом это назад да тут все запутано давайте обратно залезем все запутано как бы я не очень хорошо понимаю кстати у меня третий уже навык ловкости тут зомби есть куда? Нет. Тут нету куда спуститься. Так. А, ну тут нас зомби не заметит. А, видите, тут один даже... Дохленький человек какой-то. Он тоже был зомби. Можно его обыскать. Они... У меня есть неиспользованные очки навыков. Ну ладно, теперь тут нас зомби не заметят. Так что давайте посмотрим, что на... именно за навыки. Это вот здесь навыки. Давайте посмотрим. Все, теперь у нас есть такой активный навык уклонения. Используйте движение атакующих врагов, чтобы бросать их. Когда враг нападает, нажмите Alt и выберите направление. О! Такая-то скользите во время бега, вы сможете проскальзывать в дыры и стенах, другие нитки проходы для скольжения, нажмите S во время бега. Нет, я, наверное, буду вот это. Хотя, не, я, я это не, не вспомню, а это хотя вспомню. Это то, что не так уж и трудно запомнить. А, это что у нас тут? Это научитесь с высокой точностью, попаданием тупым оружием в голову врага, может его... А, лучше. Да, купим. Навык. Все. Теперь-то мы сможем получше как бы убить зомби. Так, продвигаемся туда. Ой-ой-ой. Чуть не упали. А, вот как на крышу надо было попасть. Так, погодите, а где тот? А мы до него еще не дошли. Крышу, наверное, так можно попасть, но только я боюсь, что я точно не допрыгну. Это уже сто процентов я не допрыгнул так что... А, вот так. А, нет, туда тоже не приведет. Ну ладно, а на этом мы пока остановимся на такой вот ноте, потому что сейчас как бы не очень понятно, что делать. Подписывайтесь на канал, сайте Аксенброма. Всем пока. Пока очень.